торговых центров не будет. Страна, она на самом деле не заинтересована в бизнесе, но все равно для них статистическая погрешность. Сейчас время максимально жестких, продуманных решений. Будущее однозначно за спорт, досуг, интересные концепции по идее, по развлечению, детскими проектами. В России действительно много гениальных людей, которые придумают что-то новое и потом идут с этим развитием за рубеж. Сегодня у нас в гостях Булат Шакиров, президент Союза торговых центров России, основатель сети, сеть же у вас, развлекательных центров Z-Town, очень важный человек в индустрии торговых центров России. Здравствуйте, Булат. Петр, приветствую. Как дела? А, пф, пока не очень, но я надеюсь, что в ближайшее время все улучшится. Да? Нас посетили хорошую новость. Мы же с тобой будем говорить, какого числа мы эту съемку делали или нет? Вот, друзья, сегодня третья. Ноября, и мы с Петром сидим в закрытом детском центре, в закрытом торговом центре. Сегодня нас только обрадовало правительство Москвы, что они в понедельник снимают все ограничения и открывают всех. Все-таки этот локдаун был коротким и занял всего 10 дней. Я знаю, что вы общаетесь ну, и по роду своей деятельности с торговыми центрами, с представителями индустрии развлечений, и, собственно, хотелось бы узнать ваше мнение, ну, или твое мнение, да, да, твоя, да мнение, э, в принципе, в индустрии, да, как... Понятно, что весь бизнес относится к локдауну негативно, но если, например, выбирать между локдауном и работой по qr кодами или работой с какими-то ограничениями, что ты считаешь более правильным и что в целом индустрия может считать более правильным? Но, ну, наверное, мы все считаем одно, что более правильно, когда нет ограничений, мы работаем в полную силу. Проблема заключается в том, и ты сам прекрасно это знаешь, что в марте прошлого года, в марте 2020 года нас всех закрыли, и торговые центры закрыли, и детские центры закрыли. Есть часть регионов России, которые с этого периода не сняла ограничения. Возьмем тот же самый Краснодарский край, где губернатор по какой-то... На, на смешке над бизнесменами держат фудкорты и детские центры до сих пор закрытыми уже второй с год. С 20 -го 2020 -го -го года. С марта 2020 -го года. Более того, у меня в Краснодаре есть там тоже спортивный центр, который аквет спорт, батутный центр. Люди приходят, с тренером занимаются батутным спортом, и то приходила проверка, и требовали закрыть срочно, топали ногами. И в новостях была такая большая надпись: что нашли незаконный детский центр. Хотя мы как бы предоставили все документы, что у нас и организация со спортивным акведом, и батуты спортивные, но тем не менее, почему-то считается, что детские центры — это рассадник зла, и с ними надо бороться. Поэтому, когда нас закрыли, наверное, это самое страшное, что может быть. Тем более, в отличие от других стран, никто не помогает не торговым центрам, сильно помощи не было детским центрам, там, часть моих знакомых получили какие-то, компенсации в виде там, того же самого мроты, но, опять же, не все. Когда все кричат и говорят, что вот все раздают креди кредиты беспроцентные и так далее, опять же, большей части моих друзей и знакомых отказали по каким-то причинам. Кто-то см смог получить, кто-то не смог получить. Вот слава богу, что в Москве локдаун сейчас продлился или продлится всего 10 дней, но, тем не менее, я по-прежнему считаю, что это неправильно. Во-первых, персонал торговых центров и детских центров, на момент локдауна был привит более чем на 80%, а в части предприятий и на 100%. И когда это делали, нам все обещали, что вот, пожалуйста, сделайте, и тогда к вам не будет никаких ограничений. И во-вторых, мы помним, что три недели назад первые регионы, когда начали вводить куаркады, справки и так далее, а это была Башкирия, я, как президент Союза торговых центров, сразу сел в самолет, полетел, встречался с министром торговли в Ашкирии, обсуждали все вопросы. Потом Татарстан. Я тоже сел в самолет, полетел и общались с министерством торговли. Я писал письма на президента республики, на руководителя кабинета министров и так далее. И, конечно, там, если сравнивать локдаун и работу в режиме ограничений, да, работа в режиме ограничений Лучше. Хотя со мной спорят коллеги из ресторанного бизнеса, которые летом очень сильно обожглись на этом. Например, в Казани один из крупнейших центров, не буду называть какой, коллеги со мной поделились информацией, что там первая неделя работы по QR-кодам минус 60% падения трафика, вторая неделя минус 44%. Я созванивался с ними пару дней назад, цифра минус 30%. И они говорят, что действительно количество людей нарастает. То есть... Не так страшно работать с ограничениями, гораздо страшнее работать закрытыми. Опять же, когда меня рестораторы спрашивают, наверное, многие просто забывают, что рестораны-то могут продолжать работать в режиме доставки, и они хоть какую-то выручку могут получать. А мы, если мы закрыты, то у нас выручка ноль, но при этом остаются все наши затраты. Неизвестно в этот раз договоримся мы по аренде или нет. Я как сам арендодатель, я нахожусь же в позиции арендодателя по некоторым центрам, которыми управляю. И как президент Союз mm -hmm. торговых центров. О некоторых позициях нахожусь как арендатор, потому что у меня там сеть моих детских центров: ZKid, Town, их порядка 12 штук в России и Беларуси. Слава богу, в Беларуси есть, потому что на сегодня у меня в России все закрыто. 100%. и Там единственное, работает центр в Минске и полон детей и людей. Поэтому я уже для себя принял решение, что <laughs> нужно увеличивать количество mm -hmm. центров mm -hmm. за пределами да, нашей прекрасной родины. Более того, я спорю постоянно с коллегами, говорю, что, к сожалению, вот эта болезнь, вот эта гадость, вот этот коронавирус к нам пришел надолго. Ну, то есть не стоит рассчитывать, что с понедельника он перестанет в воздухе летать. Это в ближайшие 2-3 года неизвестно. Потому что если бы это было как-то по-другому, то, наверное, мы бы сейчас за эти 2 года бы с этим и весь мир бы разобрался. Но вот сейчас новые штаммы, дельта, которая заражение быстрее, переносит сложнее, Люди, которые даже после прививки заболевают и так далее. Поэтому я считаю, что это наше будущее. Работать там, с работать в режиме такой большей безопасности. А мы на сегодня, к сожалению, на 3 ноября Россия номер один в мире по количеству погибающих людей в день. И это на самом деле страшно. Не то слово. Ну, то есть, грубо говоря, я позицию услышал, что работать лучше, чем не работать, но, ну, например, рассмотрим ситуацию как арендатор. Да, Если удалось договориться по аренде, собственно, она равна нулю, то вот в этой ситуации какое решение лучшее? Допустим, мы работаем с ограничением, и нам не дают скидку, или мы работ... не работаем, но мы не платим аренду. В этой ситуации как? Ты знаешь, я тебе уже как сидя в кресле арендатора, который также работаю со многими центрами, честно могу сказать, что я с прошлого года принял решение все свое развитие строить вокруг первого основополагающего фактора. Любой мой договор аренды будет начинаться с фразы, что в случае введения любых ограничений арендная плата 0. Неважно это, ставка эксплуатации, арендная плата, маркетинговый платеж, арендная плата 0. Только при этом условии мы заходим в объект. Я встречался с собственниками они все прекрасно все понимают, я говорил, что, уважаемые коллеги, просто даже давайте не будем тратить ваше мое время, там есть многие другие компании, которые, возможно, готовы на себя брать риски, я после рисков прошлого года не готов, поэтому если арендная плата 0 в случае любых ограничений, то да, будем стоять, несмотря на то, что все равно есть цена денег, все равно есть инвестиции, все равно есть налоги, которые никто не отменяет, все равно есть зарплаты персонала, которые надо платить и которые нельзя просто взять и выкинуть на улицу и так далее. Удалось ли по старым договорам, которые были ранее заключены, включить такой пункт, передоговориться? По некоторым получилось. Слава богу, там некоторые договора как раз истекали. Mm -hmm. По некоторым не получилось. Mm -hmm. И более того, из части объектов я буду уходить по mm -hmm. причине непосредственно этого разногласия. Я не верю в то, что у нас не будет больше этих обстоятельств. Mm -hmm. там, вы же знаете, что у нас форс-мажор. не работает. Mm -hmm. Никто не признал. Режим там, никто не вводил. То есть считается, что действуют договора аренды. Если бы, кстати, у нас все эти ситуации на уровне страны признали, признали бы форс-мажором, то тогда бы многим арендаторам и арендодателям было бы легче. Но с другой стороны... Уже возвращаясь в кресло арендодателя, могу сказать, что арендодатели тоже связаны прежде всего uh -huh. тем, что налоги им тоже никто не отменял. Большая часть всех торговых центров, она закредитована в банк. Uh -huh. Банки тоже неохотно идут на какие-то уступки. И даже если отодвигают, не отменяют какие-то платежи, а отодвигают, то они все равно получают свою комиссию. Мы все сейчас видели новости, что Сбербанк гордо заявил о триллионе прибыли. За 9 месяцев этого года, раньше своего плана по прибыли, они все собрали. Или, например, что у нас заявили, что бюджет России профицитный mm -hmm. и что мы с гордостью об этом заявляем. Я, честно говоря, испытываю только горечь от этого, потому что вместо того, чтобы направить эти деньги на реальную поддержку бизнеса, как мы с тобой говорили mm -hmm. сегодня до записи, что в Америке там компенсировали затраты, в Европе компенсировали затраты, нам не компенсировали ничего. И даже сейчас вот эта вот программа МРОД, да, mm -hmm. ну, то есть что такое МРОД? У тебя хоть есть хоть один сотрудник, который получает yeah. МРОД? Нет. То же самое. Ну, то есть это… и еще там надо пройти 9 кругов ада, чтобы это получить, mm -hmm. и, и слава Богу, а если раньше было положение, что ты с него еще и налоги должен заплатить, yeah. то сейчас слава Богу приняли решение, что хотя бы налоги не надо платить. Ну, то есть все делается достаточно абсурдно, и я как человек, который вынужден в силу там своей общественной должности много и постоянно общаться с чиновниками, к сожалению, не вижу а, отношения к бизнесу, к бизнесменам а, какого-то а, достаточного ну, то есть не понимают значимости. Слушай, мое ценности. личное мнение и наши некоторые чиновники его высказывали, что мы там со всей индустрии даже не берем детский центр, это вообще капля в море. Mm -hmm. а берем даже торговые центры, которых там в России больше пяти тысяч, и там они генерируют миллиарды рублей выручки, потока и все остальное. мы все равно для них статистическая погрешность. То есть страна, которая живет за счет нефти и газа, которая, слава богу, сейчас растет, поэтому mm -hmm. государство радуется, что бюджет профицитный, Она на самом деле не заинтересована в бизнесе по сути. И и, и как это прискорбно не звучит, многие мои друзья и уезжали, и уезжают в другие страны, где с точки зрения бизнеса они получили реальную поддержку, они видят больше возможностей для развития. Здесь понимают, что государство настолько ну, относится безразлично к бизнесу, что ничего хорошего не стоит ждать. В моей картине мира если наши чиновники принимают решение закрыть бизнес, они должны взять на себя ответственность mm -hmm. за компенсацию всей упущенной выручки этого бизнеса. Наша налога очень эффективно mm -hmm. работает, счета очень быстро блокируют, все платежения видят. Они точно знают, сколько ты зарабатываешь, сколько ты тратишь. Но как минимум верните все налоги за прошлый год, которые mm -hmm. ну, не за весь год, а за тот период, что мы были закрытыми. Или верните там... В торговых центрах это на имущество, это безумные миллиарды. В вот. детских центрах это uh -huh. налоги на зарплату. Бог с ними с зарплатами, хотя бы те 45% социальных взносов, которые мы платили в прошлом году. Right. их не вернуть хотя бы не нам, а хотя бы людям, чтобы мы людям это сейчас заплатили. Uh -huh. Потому что сейчас опять же получилась ситуация. 10 дней с сохранением заработной платы. Ну, то есть, как этот известный анекдот, да заходит чиновник в бар That's и right. говорит, типа... Всем шампанского за счет заведения. Но вот то же самое. Мы не бюджетная сфера. Мы бизнесмены, которые должны жить, зарабатывать и кормить себя и своих сотрудников из выручки. Если выручка ноль, то есть торговые центры, владельцы недвижимости никакой помощи от государства не получили. Просто, ну, там были слухи как раз про налог на землю, какие-то там поблажки. Никакой помощи не было получено. Из всех моих знакомых, а у нас в Союз входит порядка 500 торговых центров, может быть, в каком-то отдельно взятом регионе я слышал про один или два случая из 500 торговых центров. То есть какая-то программа была, ее потому что анонсировали, да, что если вы даете скидки своим арендаторам, то мы вам что-то компенсируем. Но по факту, как это обычно бывает, никакой помощи. Нет. Я даже знаю ряд объектов, которые эти заявки заполняли и отправляли. И с прошлого года по этим заявкам никакого движения. Поэтому никакой помощи, никакой поддержки индустрии торговых центров показано не было. 100%. Хотя по большому счету, с точки зрения государства, я бы сделал несколько простых вещей. Отменить на этот период те налоги, которые uh -huh. можно отменить. Тот же самый простое движение. Налог на имущество на этот период отменить. И решить вопрос с банками, потому что у нас все банки все равно с государственным участием. Что за это, на этот период торговые центры освободить от уплаты кредитных обязательств. С точки зрения банка, который заработал триллион рублей прибыли на нас, на всех, я думаю, что банк от этого точно не объединяет. С точки зрения поддержки бизнеса, да, это будет нормальная, адекватная поддержка. Mm -hmm. Какой-нибудь совет, переговорную позицию, как идти на переговоры с торговым центром, можно ли идти и ну, на что давить, чтобы условно прийти к какому-то консенсусу, потому что мы, получается, заложники ситуации, Мы вот у нас праздники отменились на время локдауна, мы предоплату обязаны людям вернуть, иначе мы получаем судебный иск. Человек ничего не теряет. Торговый центр не теряет свою арендную плату, мы обязаны по условиям договора ему заплатить. Получается, что единственный проигравший в этой ситуации это арендатор. Мой совет следующий: напишите письма вашим арендодателям, не откладывайте это там, на следующую неделю, на следующий месяц. С этим напишите это сегодня и зафиксируйте это официально путем правления, получения и всего остального. Я надеюсь, что мои коллеги, в большей степени адекватные люди, они все-таки найдут каким-то образом способ помочь арендаторам. Если вы такую помощь не получили, если вам отказали в этом, возьмите себе на пометку такой, такой торговый центр. При продлении договора, при изменении договора, при любой благоприятной ситуации, внесите фразу о том, что в случае любых ограничений арендная плата 0, это вам поможет. Если вы видите, что вас продолжают давить, надо не стесняться, я как бизнесмен считаю, вставать и уходить из этих объектов. Эпоха торговых центров, она находится в активной стадии трансформации. Более того, я могу сказать, что само название торговых центра скоро исчезнет, потому что, учитывая развитие онлайн-торговли, учитывая развитие вообще, все, что касается и e-commerce и так далее. Наши торговые центры, этот тренд уже был до локдауна, до кризиса, они трансформируются, они становятся общественными, деловыми, досуговыми площадками с кафе, ресторанами, большой долей развлечений, кинотеатров, из уменьшающейся доли торговли. Арендодатели это понимают, они понимают, что... Идет трансформация, они хотят видеть, они понимают, что долю развлечений надо увеличивать, и там и в Америке последние центры, которые открываются, они открываются с большей долей развлечений и так далее. Не все центры переживут. Уже есть в Москве случаи, когда торговые центры не могли выполнять свои обязательства, их покупали, рассматривается вопрос о том, чтобы их снести, построить на их месте жилье или многофункциональный комплекс и так далее. Если Ваша экономика работает, если прибыль есть, взять трезво примите решение и поймите, что вам делать дальше. Потому что, если ваш бизнес заключается в том, чтобы кормить налоговую государство и арендодателя, то, наверное, это неправильный бизнес. Но это сейчас 10 дней. А вдруг статистика будет расти? Статистика на сегодня плохая по России. Поэтому, наверное, сейчас время максимально жестких и продуманных решений, особенно что касается на 2022 год. Отойдем от локдауна, от текущей плохой ситуации, поговорим более об общих вопросах и вот как раз один из первых вопросов это отношение торговых центров к развлекательным центрам. То есть нужны ли они, нужны ли они сейчас, в каком масштабе, то есть какую долю от площадей сейчас должны занимать развлечения в современных новых торговых центрах. Торговых центров не будет. Будут развлекательные, досуговые, семейные комплексы. Поэтому однозначно доля семейных развлечений, детских проектов, спортивных проектов, она будет расти и она растет. И в принципе мы с тобой знаем, что Россия, наверное, одна из лидеров вообще в мире по количеству детских концепций, разнообразию. И достаточно много компаний в этом секторе работает. И мы понимаем, что за, за это будущее, потому что приходят семьи с детьми, они проводят много времени, они хотят, чтобы их дети развивались, занимались спортом, занимались спортивными танцами, занимались единоборствами, занимались а, разными вещами. Например, в моей концепции, которую я делаю в The Town, мы сейчас совмещаем много элементов. Это и Activity Park, и Школа единоборств Дмитрия Носова, и Центр виртуальной реальности. И, безусловно, кафе, рестораны и все остальное. 50%, а может быть, и 60% в торгово-развлекательных центрах должны составлять развлечения, да, и все остальное. Я хочу открыть, допустим, детский развлекательный центр не знаю, в регионе, в Москве, неважно. Как подобрать площади? Где можно узнать, я не знаю, недобросовестных арендодателей? Вообще много ли таких на сегодняшний день на рынке? Но ну, большая часть владельцев недвижимости мы знаем. Как правило, друг с другом коллеги общаются, делятся информацией. И здесь получить какую-либо информацию сейчас не составит труда. Дальше важно понять, какая нужна площадь, высота потолков, коммуникация, обязательно наличие возможностей. Для размещения кафе и ресторанов, потому что мы прекрасно знаем, что большую часть э, выручки, выходных складывается, в том числе и с дней mm -hmm. рождения. для этого должен быть ресторан или кафе хотя бы с минимальным набором, там, с пиццей, с э, э, какими-то простыми вещами, что у нас дети, дети любят, э, и не обязательно с анимацией, с развлечениями, mm -hmm. с какими-то подобными вещами и правильно составленный договор аренды. Я бы сказал, что, наверное, сейчас бы я это поставил даже на первое место, Для чего нет, потому да. что без правильно составленного договора аренды, в принципе, развития не будет происходить. Тоже косвенно коснулись, то есть э, преимущество у торгового центра перед отдельно стоящим зданием или там первым этажом жилого дома колоссально именно в трафике или может быть еще есть какие-то преимущества трафик, люди приезжают, как правило, если приезжают на большее количество времени, они приезжают уже с конкретной целью провести mm -hmm. время, потратить деньги. Mm -hmm. твое мнение, ставки для развлекательных центров должны быть ниже, чем для торговых помещений, ну для магазинов, для ритейла, или выше, или такие же, вот как? Но это абсолютно очевидно, есть выручки. И мы понимаем, что на квадратный метр ни один торговый центр не сможет брать с детского развлекательного центра больше аренды, чем он берет там, с ювелирки, с одежды, с обувью. Здесь прямая взаимозависимость вза вза идет от выручки. Детские центры зачастую могут платить там, больше процент в этом коридоре. То есть они могут платить и 12, и 13, и 14. Не процент, я сам знаю такие центры, которые платят. А детские центры — это генератор трафика семейного трафика, качественного с детьми и так далее и тому подобное. Поэтому здесь должен быть баланс. Баланс заключается в том, что торговый центр четко понимает, сколько он денег может заработать с детства и сколько он может заработать с торговлей. И поэтому, когда идут переговоры по новым площадкам, по заключению договоров, все прекрасно понимают и задают вопрос, какая будет примерно выручка. И мы примерно тоже на самом деле понимаем, что в этой локации это будет там 2-3 миллиона рублей в месяц, в этой локации это 5-6, а там супер успешная локация это может быть 10 миллионов и больше. Все, зависит, все очень сильно зависит от локации. Справедливая цифра, и справедливая технология расчета арендной платы – это процент с оборота. Поэтому я стараюсь во всех переговорах, все-таки, когда выступаю в качестве арендатора помещения, обсуждать процент с оборота. Потому что фиксированная ставка, она все-таки э, это риски. Mm -hmm. Это всегда риски. И фиксированная ставка, как мы с тобой обсуждали, это риски, что в случае закрытия ты вынужден mm -hmm. будешь платить, продолжать. По моему опыту, в регионах до сих пор многие торговые центры не идут или делают вид, что не идут на процент от оборота. Как им доносить, на что-то, может быть, ссылаться в процессе переговоров, то есть вот, ну как маленьким начинающим предпринимателям этого добиться в регионах? Я думаю, что сейчас, наверное, самое правильное время для того, чтобы такие переговоры вести, потому что а, не так много компаний, у которых есть деньги на развитие, мы сейчас многие боремся вообще за выживание, потому что локдауны, ограничения, QR-коды и, и, и так далее и тому подобное. Я как сам инвестор сейчас рекомендую Использовать момент для того, чтобы все-таки минимизировать свои риски Замечаю, что очень много торговых центров открывают у себя МФЦ да. То есть это, это из-за того, что нет арендаторов на площади Или это все-таки именно цель тоже генерация трафика Многофункциональные комплексы уже достаточно давно появляются в торговых центрах Никогда не для того, чтобы забить пустую площадку Это абсолютно генерация трафика Тем более МФЦ работает с 8 утра и зачастую а, они вот в эти часы, когда в центр а, людей приходят ну, вот будний день, понедельник, вторник, среда, людей немного, но они дают насыщение этих часов. И для торгового центра это всегда хорошо. Но и кроме всего прочего, это хорошая услуга для торгового центра, когда ты понимаешь, что можешь пойти в одно место и там и купить какие-то вещи, и купить продукты, и заполнить там заявление на загранпаспорт или заполнить еще какую-то заявку и сходить в кино и провести время с детьми и оставить ребенка в детском центре и так далее. На каком сейчас месте Россия вот по индустрии торговых центров, на кого ориентируется индустрия, на какую страну кто сейчас видит? Не могу сказать на каком месте, но могу сказать, что насыщенность по площадям у нас до достаточно высокая. В Москве и в городах-миллионниках, в принципе, Торговых центров достаточно. Сейчас, наоборот, многие девелоперы начали задумываться о том, чтобы осваивать города с населением 50, 100, 150, 200 тысяч жителей. Там тоже уже появляются торговые объекты, и для них рассматриваются какие-то новые форматы и так далее. Но я бы сказал, что есть ряд городов, где уже не нужно больше строить торгового центра. Это будет явно излишне. Это та же самая Казань, тот же самый Краснодар. А потом, с учетом вот этих всех вызовов, это не лучшее вложение сейчас денег, потому что возврат инвестиций к торговым центрам, если в самые хорошие сладкие годы был там пять лет, 7 лет, потом это стало уже 9 лет, 10 лет, потом это стало 12, 13 лет, и сейчас это все уходит в непонятные величины, потому что там происходит ограничения, закрытие, падение выручки и так далее. Я могу сказать несколько стран, которые, в которых в которые я всегда с удовольствием, Приезжаю и смотрю на опыт торговых центров. Это тот же самый Лондон, но всегда с огромным удовольствием я посещаю и Вестфилд, это и Уайт-Сити, и Стратфорд. Это, как ни странно, Стамбул, потому что турки, они на очень хорошем профессиональном уровне строят торговые центры. Ну и в принципе все качественные проекты в России, которые были построены, торговые центры, они построены турецкими компаниями тоже надо и важно отметить. По Европе большая часть центров они старые, потому что ну, сами по себе европейские города. В Азии, в Азии интересно. Безусловно, это и Китай, это и Пекин, и Шанхай. В Гонконге очень много интересных проектов, но там уже идет такой микс движения. Вот, например, сейчас один из проектов, который, по-моему, в Саудовской Аравии объявили, что будут строить самый длинный город в мире в виде линии и там не будет автотранспорта вообще, все движение будет только на скоростных там роботизированных поездах, и люди будут передвигаться только пешком, и, и не будет никаких выхлопов, соответственно, а если даже какой-то будет транспорт, то это будет только электрический транспорт. Поэтому будущее однозначно за торговыми центрами нового поколения, более цифровыми, более крутыми, более наполненными всевозможными там, вещами, такие как спорт, досуг, интересные концепции, по идее, по развлечению, детскими проектами. И, конечно, определенная доля торговли всегда будет присутствовать. Но опять же, онлайн-торговля она с каждым годом все больше и больше прибавляет. Поэтому я думаю, что у нас с вами работы еще много, поэтому. Я ожидаю видеть большое количество детских качественных концепций, а тем более в России действительно много гениальных людей, которые придумают что-то новое и потом придут с этим развитием за рубеж. Да, еще бы поддержка была здесь. Блиц, что важнее для торгового центра, фудкорт или кинотеатр? Фудкорт. А, фудкорт или развлекательный центр? Развлекательный центр. Развлекательный центр или продуктовый супермаркет? продуктовый супермаркет. Продуктовый супермаркет или МФЦ? Продуктовый супермаркет. То есть победитель продуктовый супермаркет. А, даже сейчас во время локдауна ты сам знаешь, торговый центр закрыт, а продуктовый, супермаркет работает. Европейский или метрополис? Метрополис. Метрополис или авиапарк?! Авиапарк. Почему? Большое, большое количество концепций, максимальное количество брендов. Хорошая внутренняя архитектура, легко дышится и, в принципе, все помещаются. Авиапарк или Мега какая-нибудь? Из... Меги, Дисней. они все достаточно старенькие, поэтому если бы появилась бы какая-нибудь новая Мега, я бы задумался. Но пока авиапарк. Остров мечты или Диснейленд? Любой. Диснейленд, любой. А Диснейленд, любой. Ну, на этом все. Спасибо. У Булата есть собственный YouTube-канал, посвященный сейчас торговым центрам. Подписывайтесь на него обязательно, мы оставим ссылочку. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать колокольчики. Напишите в комментариях ваши вопросы, которые, может быть, мы не подняли в этой беседе. Ну и не забывайте, go lazy talk. Если есть что сказать, можно сказать. Да нет, нормально.